Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу показать вам, как пройти квалификацию в Profit 365. Итак, мы находимся в кабинете Profit 365. Как вы видите, у меня квалификация не пройдена. Я буду проходить квалификацию ВКонтакте. Итак, я нажимаю квалификация. У меня открывается шаблон поста. Я копирую этот шаблон. Вот до сюда текст копирую. Копировать выделенный текст. Выхожу отсюда, захожу в свой контакт. Здесь у меня написано, что у вас нового. Я вставляю сюда этот текст. Редактирую его, чтобы ничего не было лишнего. Также вы можете здесь выбрать какую-нибудь картинку. Загрузить фотографию с компьютера, например. Но я не буду сейчас этого делать. Я просто вам покажу. Вы просто нажимаете опубликовать. Вы нажимаете вот сюда на время. Вот здесь у вас получается, что ваш пост уже опубликован. И вы нажимаете вот в этой строке. Берете ссылку. Копировать возвращаетесь обратно в бота, проверить выполнение, отправляете ему, вставить и отправляете, вот он пишет, квалификация пройдена, давайте рассмотрим, что можно сделать дальше, переходим назад, Здесь вот есть такие кнопочки. Нажимаем на них. И у нас здесь выскакивает опять все меню нашего кабинета. Если это меню ис исчезает, то вам надо написать просто команду сюда старт. Выглядит это вот так вот. Еще раз объясняю. Если вот это меню пропадет, пишите вот в эту строку команду Старт, вот так вот. Старт. Вот нажимаете на самолетик и отправляете боту. И тогда у вас вот это все меню откроется. Вот видите, все. Вот это меню показалось. Так, заходим обратно в наш кабинет. Здесь давайте рассмотрим, какие у нас есть кнопочки. Здесь вот кнопочка пополнить. Можете пополнить... Через Pair, Tron, Free Tron и Profit Money. Вот это вот Profit Check. Что это такое? Это когда у нас в команде разыгрываются чеки. Вот когда они высвечиваются, эти чеки. Сейчас я вам попробую показать, как это выглядит. Вот мы зайдем на этот официальный сайт. Вчера, по-моему, где-то разыгрывались чеки. Сейчас посмотрим. Вот вчера разыгрывались вот эти чеки. Когда происходит розыгрыш, я не знаю, но иногда он бывает. И когда вы застанете этот розыгрыш, то вам надо будет скопировать вот такой вот чек. Копируете и вот сюда вставляете его и отправляете. Я не буду сейчас этого делать, потому что этот чек уже не работает. Чеки надо отправлять очень быстро, иначе вы не получите никакого бонуса. Бонусы это разыгрываются. Доллары там. Один доллар, два доллара может разыгрываться. Короче, когда появляется чек, надо очень быстро среагировать на это, вставить и отправить боту. Если вы успели, то вы получите бонус. Если не успеете, то не получите бонус. Будет написано, чек уже активирован. Так что... Успевайте. Дальше еще что у нас здесь есть. Назад. Здесь также мы можем вывести деньги. Наш баланс. Еще назад. Сейчас посмотрим что еще здесь есть. Здесь вот написано наш, наш пригласитель. Сколько у нас рефералов. Вот можно посмотреть. Нажимаем на кнопочку выгрузить. Откроется вот такой файлик. Нажмем на него. И увидим всех наших рефералов, которых мы пригласили. Вот здесь я закрываю. Что еще здесь есть? Здесь еще есть фонд. Можно посмотреть, какой размер фонда сегодня. Вот это 382 на сегодня наш фонд. Пока к вечеру будет больше. Чем больше фонд, тем больше мы получим денег. Вот эта кнопочка отвечает за информацию. Нажимались сюда и у вас появится информация. Вот здесь можете все почитать. Первый уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый уровень, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Чем больше вы купите матриц, тем больше у вас будет начислен вам бонус. Закрываю, перехожу в кабинет свой. Вот так вы можете работать здесь, в Profit 365, если хотите зарабатывать пассивно или активно. С вами был Михаил Прошуин. До свидания. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайки.